Так, так, я понимаю, так, так, я понимаю, что это всего лишь начало учебного года. Но школа и учеба – это самое главное Сидоров, в вашей жизни. Привет, я Энни Мэджик, и да, я стою на полу, ребята, и ползаю на коленках, потому что я так устала, мне в лом уже даже поднимать штатив У своих знакомых друзей, ребят с канала MyPack, которые тоже снимают скетчи, Вика Близ и Денис Флин, в общем, они сняли проблемы каждой школьницы Мне эта тема очень понравилась, и я тоже решила запилить для вас скетчи Но мы там с Денисом пообщались немножко, и я подумала, что действительно может случиться такое, что мои Мэджики пойдут, увидят у них это видео и начнут писать им в комментарии, что они меня сплаги нет, короче, мне просто очень близка эта тема, и поэтому я решила у ребят взять название, хотя, конечно, увидев ролик, вы поймете, что я могла сделать абсолютно другое название, любое. Может быть, я когда-нибудь его, конечно, переименую, как я часто поступаю с роликами. Вчера на моем канале Magic Family вышло очень грустное видео про мою кошку Кису Алису, кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Но не будем о грустном, я хочу вас сегодня повеселить, голосуйте, ставьте лайк, чтобы вышел быстрее следующий выпуск, ну или Смешилкины вышли. Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео. И все, наконец-то я, да, замолчала, и мы начинаем. Мармелаточки мои, мешанечки любимые. Может, ракушку? Мои любимые мармеладочки! Твоя лучшая подружка. Да, конечно, угощайся. Обожаю. Обожаю тебя. О, а можно мне тоже мармеладку? Да, конечно. Бери пес, если так хочешь. Спасибо. <сёздохновение> Короче, маню, я нашла себе парня, добавилась к нему в ВК такая, пишу, типа, а ну что, ты как? Так, тихо! Может, да на нее. Так вот, представляешь, я ему пишу. Я сказала тихо! Такой... Все, тихо, я Гам... этой, давай не понимаю. Давай потом расскажешь. Так, смешилкина! А, а я к директору бегом! Ну, Маривана, за, за, за что? Много болтаешь! Ну, я понимаю, Дика! Я... Так ты еще со мной решила поболтать, да? <связь> Девчонки, не поверите, на летних каникулах была в Болгарии в лагере. А я, девчонки, вообще была в Турции. А я в Египте была. А я вообще-то на Мальдивах. Там такое море классно, это красиво. Еф, ты Мы же были вместе. А потом, ну, полетела на частном самолете на Мальдивы, ну, с другом, понимаете. А, ну да. <связывая> Чего, Маша и что нам теперь делать? Ладно, Петров, садись уже. Три. А, а, но Маривана, можно хотя бы четыре? Ну, начало года, родаки ругаться будут. Это можно? А, спасибо. После ответа на пять дополнительных вопросов. А... В каком году Наполеон напал на Россию? Все молчат. Хотя вы и так ничего не знаете. 1812. -ом. Я вспомнил это в 12. -ом. Ой, Петров, ты только портишь себе ситуацию. 1812. 1812. А ты такое не знаешь, что вообще... два? рублей, на нем даже видео можно смотреть и соцсети устанавливать. Сейчас покажу. А у меня 5S, новенький. А мне iPhone 10 уже надоел. Надо новый Рудаков попросить. Потом покажу, а то звонок сейчас прозвенит. Опять придется с родителей деньги здесь вообще летом происходило где школьная доска это что за собачки тут пироженки какие-то рожи непонятные так. <плес> а ч ⁇ это вы у меня тут все смеетесь а? сейчас будем писать контрольную на то что мы проходили в прошлом году и на материал который нужно было изучить за лето Блин. Смеется тот, кто смеется последний. Да, детки? Давай списать. Маш, это какой ответ в первом? Двадцать. Ой, ну я, я... К директору. Я вот считаю, что в современных песнях слишком много мата и слишком мало смысла. Вот. А ты как думаешь петь? Ага, да, ты права. Я думаю, что нам, ребята, нужно больше читать, чем слушать разлагающую музыку. Ага, да, да, ты права. какая Хочу, чтобы мы деградировали. Ага, да, правильно, да. Петюня, а ты видел новый клип Фейса? Чё, правда? Покажи! Ух ты! Да, у меня прикольный такой классный пенал. Самой нравится. Да, короче, все ручки с фламинго, все тетрадки, вообще все, все, дневник, все, все с фламинго, но самое классное, я знаю, зачем мы все здесь собрались, самое классное, это били буза в четверти пятерку, то должна отлично написать контрольное сочинение. Вот там вот темы написаны. Выбираем бегом. <служие> Чур, тогда я вот эту первую. Как я провела <служие> <Семь Мария. служие> Ту это? А А мне следующую Гоголь пересказ мертвых душ. А кто такой Гоголь? Смешил, Кина, ты опять последняя. Хватит уже думать так долго. Тебе осталась тема Философия и глубина образов в произведениях Льва Николаевича Толстого с точки зрения русских литературных критиков. Он... А он, он ну, ты, ты чихаешься, угу. присылает? Угу. Сейчас покажу. Ага, ага. Так, девочки! Я вас рассаживаю. Маре ну, можно нам вместе с Евой сидеть? Нет. Ну, Мария Ивановна, ну, пожалуйста. Чтобы вы не болтали, да? Ну, пожалуйста. Вы друг другу, девочки, портите учебу. Ну, ваша добрая, Марева. И вообще, смешилкина, ты можешь учиться лучше. А Ева еле до тройки дотягивает. Чего? Так, класс. У вас новый одноклассник. Новый ученик. Привет. фок <сосы> т <сосы> Блин, какой же он сасный, да, девочки? Его зовут Данил. Сейчас, Даня, мы найдем тебе место. Л <сосы> <Ё>, ⁇ чувак! <сосы> у меня нет места а можно мне вот к той девочке в желтом да, Данечка, конечно, садись может быть ты научишь Смешилкину нормальному поведению больно надо ну что ж, ребят, я как всегда постаралась сделать для вас что-то новенькое, оригинальное, я очень старалась, очень много персонажей, я надеюсь, вам понравилось, вы наберете очень много лайков за следующий выпуск или за Смешилкиных, голосуйте вопросики, пишите мне свои комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, можете на инстаграм да, не подписаться, просто очень просили, вот я его и завела. Переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах. И увидимся скоро в новых роликах. Все. Или на Витфесте 8 сентября. А может до этого видео будут. Ну, в общем, да.